Как и обещал, по окончании сезона, вот мы сняли колесо и посмотрели, помогли ли вот такие гофры, которые мы поставили в начале сезона, для защиты подшипников колес. Стоят они и на передних и задних колесах, Ну вот заднее колесо мы сняли, мотоцикл PitBike BSE 125 PH10. Ну, что мы видим, состояние пыльников идеальное, с ними ничего не произошло. Набиты они были шрусом. Шрус там внутри есть. Грязи внутри воды какой-то, песка тоже нету. То есть все практически нормально. Вот с обоих сторон они стояли. Нормальное состояние. Сами подшипники тоже. Соответственно, я их проверил. Они абсолютно не шатаются. То есть сезон прокатались вот с такой защитой. Фактически они были под защитой пыльника и смазки шрус. С ними абсолютно ничего не случилось, вот с другой стороны. Вот. Если вы моё одно из предыдущих видео посмотрите, начало сезона, там показано, как я снимал вот эти оранжевые защитные кожухи с подшипников, добавлял туда смазку и ставил вот эти пыльники защитные. То есть, как мы видим, попробуем пошатать. То есть, подшипник абсолютно никакого риска не имеет. То есть, остается на второй сезон у нас эти подшипники, вернее, для этого мотоцикла это уже будет третий сезон, потому что он выпуска 2014 года. Как видим, смысл ставить вот такие штучки есть. Это пыльники кулисы ваз. Стоят они 20 рублей штука. Но, свою цену и назначение полностью оправдывают. Вот. Ну, на этом пока все. Ну, раз уж мы сняли колесо, то, пользуясь случаем, решили заменить и ведомую звезду. Питбайк, напомню, BSE 125 PH10. А, в чем проблема с ним была? Вот передаточное число, которое стоит в заводе, оно не позволяет вставать в вилле, скажем так, без напряжения. Ну, очень сложно встать. Поэтому вот купили такую звездочку. Попробуем поменять сначала ведомую. Вот по 420 цепь. 43 зуба. Стальная звезда. 800 рублей стоит. SM производителя. Вот. Такое клеймо. Вот я предварительно старую звезду открутил. Болты крепления. И сейчас мы их сравним. Вот старая звезда. Ну, Смотрите, состояние звезды практически ну, идеально. Я не вижу, чтобы она как-то была стерта. Два сезона отходила. Это к вопросу о китайском качестве. Не скажу, что мы прям уж сильно убивали мотоциклы, но как бы... Пробег был и в разных условиях. Звезда целая, также как и цепь. Цепь тоже еще не меняла. Ну, вот для сравнения две звезды: родная и та, которую мы хотим поставить. Родная и тут у нее маркировка 420-14-41, э, то есть под 420 цепь 41 зуб. Ставим на 43 зуба. Если прироста на низах будет недостаточно то поменяем и ведущую звезду на 14 зубов там должна стоять 16 зубов вот. сейчас мы все это дело прикрутим и наденем колесо на место Все. один момент при установке увеличенной звезды вот здесь на маятнике стоит успокоитель цепи пластиковой и при установке увеличенной звезды вот это место начинает мешать, то есть э, цепь начинает тереться вот об эту часть. Поэтому для того, чтобы эту проблему решить, необходимо отпилить сантиметра 3, то есть увеличить вот этот здесь сделать прорезь, чтобы цепь немножко шла ниже, э, компенсируя увеличение диаметра ведомой звезды. Что мы сейчас и сделаем. Ну вот мы выпилили кусок успокоителя цепи, вот его выломали, толстый пластик. И теперь у нас вот появился простор для установки звезды увеличенного диаметра. Сейчас мы поставим колесо на место и посмотрим, как это будет смотреться на питбайке. Ну вот, звезда у нас стоит на месте, колесо собрано, уже прокатились, подхват, конечно, стал получше, разгон поинтересней, но, конечно, эффект совсем не тот, как на ТТР-125, поэтому будет меняться ведущая звезда, сейчас там стоит посчитали 15 зубов ну, наверное 13 зубов мы поставим и попробуем потом как это все будет выглядеть ну, на этом прощаюсь до свидания